Интересная была статья, исследование, которое провела одна из управляющих компаний, кто там, Fidelity вижу, да? Они посмотрели счета своих клиентов и определили те, которые ну стабильно, устойчиво лучше других зарабатывают. И думаю, давайте-ка мы поучимся у наших клиентов, а как они это делают. Собственно, исследование показало, что это были такие неактивные счета и чаще тех инвесторов, которые умерли. То есть эмоции и желание вручную что-то подрегулировать, подкорректировать, как правило, приводит к недозарабатыванию на рынке. И вот, собственно, те, те, кто своим портфелем уже не управлял так, как не мог, человека не стало, те портфели росли лучше, чем у тех инвесторов, которые что-то регулировали.